Здравствуйте, друзья! В этом видео я вам расскажу про услугу индивидуального сопровождения «Финансовый ангел». Она была создана мною для людей, которые не хотят вкладывать полгода жизни в обучение финансовой грамотности и изучать э, тренинг полноценно. Вместе с тем хочется получить навыки управления деньгами. Тогда это услуга для вас. Возможно, у вас есть 2-3 вопроса, которые стоят наиболее острые, и вам бы хотелось их вот прямо сейчас решить, чтобы стало немножко легче. Тогда, конечно, приходите в услугу и берите пакет на один месяц, так называемое обезболивающее, которое позволит вам решить те самые 1-2 острых вопроса. Если у вас есть ряд вопросов, которые бы вы хотели разобрать с куратором, то можно взять пакет «Витамин» в течение трех месяцев, изучать финансовую грамотность под руководством куратора. Ну а если вы хотите полной финансовой свободы, то я вам рекомендую брать пакет сопровождения на полгода, где вы будете встречаться с куратором в течение шести месяцев три раза в месяц. Как будет происходить работа в любом из этих пакетов? На первой встрече вы с куратором составляете персональный план денежного роста. Будет тестирование проведено вас куратором в скайпе. Вы отвечаете на вопросы, куратор выводит определенную статистику и дает вам видеоуроки уроки из тренинга «Деньги я всегда», чтобы вы изучили те или иные темы. Возможно, вы не умеете управлять э, бюджетом, не, не контролируете свои расходы, значит, вам будут даны уроки из э, бюджета. Если вы э, имеете кредиты и хотели бы быстрее их закрыть, значит, вам будут даны э, уроки, связанные с работой э, с долгами. Возможно, у вас все хорошо по бюджету, но у вас нет знаний, как инвестировать и куда вкладывать деньги. Тогда вам будут предоставлены уроки, связанные с изучением инвестиций, что такое риски и как составить инвестиционный портфель. Все это будет вам предоставлено постепенно. Вначале куратор проведет тестирование, составит план и выдаст несколько уроков. Вы делаете домашнее задание, смотрите видео уроки чек-листы будут прилагаться, заполняйте таблицы. На следующую встречу в скайпе вы приходите уже подготовленным с выполненной частью работы. Куратор вместе с вами дает, делает проверку и дает вам обратную связь по вашим заданиям. Если все хорошо, он вам ставит зачет или помогает что-то доработать и справить. Дальше вы уже приступаете к следующим темам, изучаете их и на третьей встрече вы проводите проверку заключительной темы и подводите итоги месяца работы. Если если у вас была задача выстроить план по погашению кредитов, то за месяц он будет сделан. Если вы хотели решить вопрос, связанный с бюджетом, то это тоже возможно. Составление личного финансового плана или инвестиционного портфеля, а также увеличение доходов требует чуть больше времени, потому что включает в себя чуть больше тем. Об этом вы можете познакомиться непосредственно в интернет-семинаре, который находится на этой странице. Для чего нужна услуга индивидуального сопровождения? Конечно, для того, чтобы вы уже сейчас научились управлять деньгами. Мы очень часто откладываем обучение финансовой грамотности, мотивируя тем, что у нас или нет времени, или нет денег, но на самом деле нам просто не хватает той самой пресловутой мотивации. Куратор, который будет вам звонить и сообщать о том, что у нас скоро встреча, давайте запишемся, он как раз вас и будет подталкивать к тому, чтобы ваша жизнь качественно изменилась. Приходите в услугу индивидуального сопровождения финансовый ангел оставляйте заказ по кнопке под этим видео